Всем большой привет! Сегодня будем печь очень вкусный тыквенный пирог. Особенность этого пирога в том, что тыква совершенно в нем не чувствуется. Поэтому даже те, кто не любит тыкву, кушают такую выпечку с удовольствием. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разбиваем миску яйца, добавляем сахар, подсолнечное масло, и взбиваем венчиком до появления пены. Очищенную от кожуры и семян тыкву натираем на мелкой терке. Добавляем соль, ванильный сахар, измельченные грецкие орехи, приготовленную яичную смесь и хорошо перемешиваем. Затем постепенно подсыпаем просеянную муку. В последнюю порцию муки добавляем разрыхлитель. Тесто должно получиться как на оладе. Дальше выливаем приготовленное тесто в застеленную бумагой для выпечки форму. Равномерно распределяем его по всей плоскости и отправляем в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна остаться сухой. Пробовать нужно посередине, так как там тесто пропекается дольше всего. Немного остывший пирог извлекаем из формы, посыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные куски. Подаем к столу, полив каким-нибудь топингом или медом. А также дополняем любыми ягодами или фруктами. Вот и все. Очень вкусные и полезный пирог из тыквы готов. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.